Значит, я тебе сейчас некоторые моменты расскажу. Я сейчас тоже видеозапись делаю, кто будет это видео потом просматривать, просто на паузу нажмет и вот этот скрипт перепишет себе. А ты сейчас вот возьмите тетрадочку, и я расскажу именно по какому типу этот скрипт составлен. Потому что здесь применены некоторые моменты которые в принципе ты используешь независимо по какому скрипту говоришь может быть ты без скрипта говоришь на первом этапе лучше скрипт рядышком иметь чтобы он как бы скрипт рядышком иметь, чтобы он как бы Чтоб ты могла им пользоваться да? а на втором этапе когда ты уже научишься тебе главное понимать концепцию как вот это назначение встречи вести вот ты сейчас запиши в тетрадку я тебе расскажу эти вещи Значит, есть. Дайте традочка рядом. Вот, в общем, смотри. Когда мы скрипт, когда мы встречу назначаем на Skype звонок. То есть мы работаем через интернет, да? Мы приглашаем людей на Skype звонок для знакомства с системой. И наша задача, то есть если мы работаем со списком, ну контактов, да, то есть это могут быть свои люди, там могут быть те, которых ты недавно узнала, там могут быть в принципе те, кто в соцсетей, но мы сейчас рассматриваем тот круг, который, ну, допустим, там, ты в список занесла, контактов, да? А, назначить встречу по скайпу, это задача, чтобы это сделать за одну-две минуты телефонного разговора. То есть ответ... Ага, что-то хотел спросить? Да. Да, да, да, да, да, ты, если ты не виделись, э, смотри, все равно как бы, ну чуть-чуть, две минуты, все равно, я тебе, я, я тебе сейчас, когда буду разбирать скрипт, я тебе расскажу, как это сделать, э, значит, но цель за две минуты, потому что если ты сильно растягиваешь разговор, у тебя идут вопросы, человек начинает задавать вопросы, а они неуместны по телефону, они не ведут к результату, потому что это нужно показывать в спокойной обстановке и так далее. Но даже человека не видела, то есть я тебе сейчас расскажу, как это делать правильно, чтобы это рабочий был, ну, скажем, момент. Вот, Но цель, скажем так, две минуты. Минута-две. И когда мы с ним разговариваем, то есть мы показываем, что это разговор чисто по делу идет. Например, если ты давно человека не, не видела, можно позвонить и сказать, там, привет, слушай, мы с тобой уже сотню лет не виделись. Вот, это, это там, допустим, я звоню, говорю, привет, там, это Дмитрий звонит, там, перепелица, он узнал? А человек говорит, ну да, узнал, я говорю, мы с тобой уже там 200 лет не виделись, а, как вообще поживаешь? Да, хорошо, я говорю, ну, отлично, смотри, я вообще сейчас ненадолго звоню, даже как поживаешь, наверное, не нужно, то есть мы с тобой сотню лет не виделись, но я сейчас звоню по делу, я сейчас звоню по делу, то есть сразу переводим в деловое русло. Вот, и говорю, что я помню тебя вообще как такого человека, ну, допустим, надежного, да, любой комплимент, то есть важно ему сделать комплимент, чтобы он понимал, почему ты ему звонишь. Я могу сказать, я помню тебя как человека ответственного, или мы когда с тобой общались, такой, ты, ну, ты производил человека, на которого там можно положиться. Короче, какой-то комплимент. Тогда человеку понятно, почему ты ему звонишь. Вот, дальше я говорю, я не знаю, там слышал ты, не слышал, я сейчас занимаюсь новым там перспективным э, бизнесом. А, значит, э, тебе как вообще ну, тема денег интересна? Он говорит, ну да, допустим. А, то есть, что здесь происходит? А, слышал или не слышал, ты знаешь, человек тоже может через соцсети что-то слышал, понимаешь, да? Вот, поэтому это нормально. Если я по бизнесу, да, человек, да, я говорю, я сейчас занимаюсь новым бизнесом или новым перспективным направлением. Если, допустим, человек звонит, который всю жизнь работал на наемной работе, бывают такие ситуации, вот его все его знакомые знают как человека, который, я не знаю, там, врачом работал, или там медсестрой, например, или учителем, или еще кем-то там, понимаешь, да? Но его никак не ассоциируют с бизнесом. Можно сказать, что мне сейчас предложили очень перспективную, перспективное направление, Те как, как вообще, тема денег интересна, допустим, да? Есть, ну, это может подразумеваться, что мы предложили очень перспективную, допустим, там, должность, понимаешь, да, или ну, вот что-то из этой сферы. Он говорит, ну, слушай, да, а что, кому неинтересно? Вот, мы дальше переводим на разговор в скайпе. Говорим, хорошо, тогда давай в скайпе пообщаемся поподробнее. Вот, и говорим, что, слушай, мне удобнее, там, допустим, там, завтра днем. Или там сегодня вечером. В данный момент мы предлагаем то время, которое у тебя записано. Mm -hmm. uh, у нас время оставлено на сегодня, на вечер. Ты его сразу себе запиши в тетради, чтобы это перед глазами было. То есть вечером у нас сегодня uh, созвон, значит, в 6.30, каждые 30 минут назначаем человека. В 6.30, в 7, в 7.30, значит, в 8.30, тоже можно. Вот. На завтра у нас также назначено, да? с 8 до 10. Вот. И на пятницу. Чтобы это у тебя перед глазами было, да. Также в столбик пропиши каждые 30 минут, допустим, 8, 8 30, 9, 9.30. И на пятницу таким же образом. И смотри, что дальше происходит. Мы ему говорим: а, давай пообщаемся в скайпе. Вот это, кстати, отметь. Значит, мы у него не спрашиваем. А мы. Ну, давай с тобой пообщаемся. Давай с тобой пообщаемся. То есть мы не вопроси, не, это не, вопро, не вопросительное да, предложение. Это утвердительно. Что окей, ладно, если тебе типа день, тема денег интересна, давай пообщаемся в скайпе. Вот. И говорим, когда тебе удобно. Говорим, слушай, мне удобно будет сегодня вечером, например. После стольки. Например, в такое-то время. Как тебе подходит? Да, ну все, запланировали. Он очень часто может спрашивать, слушай, а что за тема? Говоришь, На что ты говоришь, переводишь разговор в такое же русло, вот как начинала. А начинала ты с того, что ты говоришь, что я буквально на пару минут. да, То есть звоню по делу буквально на пару минут. Если он спрашивает, а что за тема? Говоришь, слушай, ты знаешь, сейчас, ну как бы рабочее время или, ну, сейчас не очень удобно говорить, отвечать на вопросы, спешу, давай вечером созвонимся уже подробненько все разберем и посмотрим. Вот, я тоже подробненько вечером расскажу. Ну, окей, хорошо. Значит, все, то есть, если, допустим, что-то кто-то спрашивает, можно сказать, я сейчас устроилась в одну компанию, очень крупную, американскую, там требуются сотрудники. Все, мы, они сейчас выходят там на бизнес, на Европу. Значит, там разные варианты есть. А ве вечером уже все обсудим. Это вот так вот, как бы коротко, чтобы. Потому что ты по, по телефону невозможно этого всего объяснить. Это нужно, чтобы человек сам изучал. Ну, согласна, да, что когда человек сам изучает, это эффективнее. Да, просто человек, вот если подруга, она обязательно спрашивает, да, по телефону. Да, да, да, для этого это все правильно, так говорят. Я тебе расскажу, что сейчас в этом случае делать, в скрипте это написано. Сейчас мы до этого доберемся. То есть, первый момент, то, что говорить, это если они спрашивают, а что делать, что за бизнес, или там, что такое. Слушай, давай вечером, там, сейчас не очень удобно, по скайпу все расскажу. Если он говорит, не, ну ты все-таки расскажи. Ты можешь сказать в двух словах, слушай, в двух словах, я сейчас устроилась в одну крупную компанию американскую, они сейчас на Европу выходят, требуется много кандидатов, все, вечером все обсудим. Вот это в двух словах, это ты, этого в скрипте нету, ты себе это запиши, то есть чтобы мысль как бы понимать. То есть оптимально это так, чтобы ты ориентировался в процессе разговора, могла э, ну, оперировать как бы вот этими вещами. Сориентироваться вовремя, что ответить. То есть я сейчас вот это тебе разбираю, чтобы ты понимала ход разговора. Смотрим дальше. Мы назначаем время. Следующий важный момент. Причем назначаем время, когда тебе удобно. Не спрашиваем, когда ему удобно. Ты говоришь твои варианты времени. Это тоже важно. Потому что ты же в график себе строишь этих людей. Каждые 30 минут. Смотри, далее. Мы фиксируем договоренность. Это тоже очень важно. Что значит фиксируем договоренности? Это значит, что мы ставим так условия, чтобы человек это запланировал себе. Вот Мы говорим, смотри, ты календарем пользуешься? Он говорит, да. Окей, ладно, запиши себе в календарь, я себе тоже запишу, ну график вообще плотный очень. И вечером тогда там ровно там, в 20-30 созванивает. Ты к этому моменту будь готов, скайп настрой, все, чтобы ты был на связи. Uh, все. То есть <смех> подчеркиваем то, что у тебя мало времени, что у тебя плотный график, и чтобы он себе тоже записал. Если ты этого не скажешь, человек сам не запланирует себе. Понимаешь, да? Это важно. Когда мы назначаем встречи, мы всегда говорим, чтобы человек это себе запланировал. Так повышается, э, ну, скажем так, конверсия количество встреч, которые проходят. Uh, далее. Далее мы ему говорим, чтобы он после разговора э, сразу же тебе прислал свой скайп. Вот. А дальше возражение. Первое возражение, на все вопросы один ответ. Сейчас особо нет времени отвечать на вопросы, вечерком созвонимся в назначенное время, я тебе все там уже подробно поговорим. Э, если он настаивает, можно сказать то, что вот я тебе говорил, что слушай, я сейчас устроилась в очень крупную компанию, Американскую, сейчас мы на Европу выходим, требуется много разных сотрудников. Все, вечером обсудим. Все это нужно говорить энергично, чтобы в твоем голосе была энергия, понимаешь, да, то есть, соответственно, чтобы человек это чувствовал. Соответственно, во время разговора, либо ты звонок делаешь стоя, либо сидишь, ну, как бы прямо, понимаешь, да, то есть. Облокатившись, одна будет энергия, прямо другая стоит, третья будет энергия. То есть это как бы эффективность повышает тоже твоего звонка. Так, второе возражение, кстати, про которое ты говорила. Человек говорит, слушай, давай по телефону, например. Я там скайпом не пользуюсь или еще что-то. Ну, давай по телефону говорит. Ты говоришь, слушай, смотри, там нужен скайп. Потому что в скайпе есть функция демонстрации экрана, она может понадобиться. Это важно. На самом деле она редко может понадобиться, но иногда может. Но чтобы он понимал, почему скайп нужен. Вот, она может понадобиться. Значит, далее. Он говорит, я не пользуюсь скайпом, например. Это следующее возражение. Смотри, что я делаю в таком случае, да? Говорит, «У меня его нет». Я говорю, смотри, компьютер имеется дома? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, смотри, скайп загрузить 10 минут времени занимает, договоримся вот таким образом. Когда созвонимся, ты уже до этого его установишь себе, проконтролируешь, чтобы он работал. То есть, тут смотри, какая ситуация. Ты человека ведешь, да? значит, ты ему предлагаешь рабочее место, значит, ты ведешь его. Нужно, чтобы не он тебя вел, а ты ведешь. То есть ты ему даешь тон разговора. Это важно. То есть это как бы в процессе отрепетируешь, схватишь, закрепишь, получишь результат. Но просто, чтобы ты понимала, в каком тоне. То есть если говорит нету, окей, ладно. Нет, компьютер есть, ну ладно, нету компьютера. Телефон есть, смартфон, да. Все. Google Play нажимаешь, Play Market, да, и загрузить Skype в 10 минут времени. На русском языке пишешь, загрузить Skype. Все, вопрос решен. Окей, хорошо. Значит, э, но не нужно больше говорить, что там я тебе покажу, как работает система, туда-сюда. Короче, лишней информации не нужно. Лишней информация сразу начнутся вопросы. Э, лишнюю информацию, если начнешь говорить, то э, могут пройти ассоциации с сетевым маркетингом, тогда и не получится встреча. Потому что для человека сетевой маркетинг – это компания Amway, где никто не зарабатывает денег. То есть для них представление сетевого бизнеса – это ходить с пакетами, продавать продукцию. Вот. Окей. Еще вариант. Если совсем человек не может скайп установить, у него нет, у него там вообще туго со скайпом, мы можем пригласить на встречи, которые проходят у нас по вторникам 18.45. Вот и пишем, что окей, ладно, тогда встретим, ну, ты в данном случае с ребеночком, э тогда чисто по скайпу. Скажи, Слушай, смотри, нужно по скайпу, я сейчас сама в декретном отпуске нахожусь. Вот, Короче, если он начинает упираться, что у него скайпа нету, или какие-то причины придумывать, смотри, как с ними проходит в этом в этом плане разговор. Таким образом, я ему говорю, смотри, значит, тебе же тема денег-то интересна, ты сказал, да? Да. Вот. Я тебе что звоню? Я просто помню тебя как такого, ну, своего человека надежного, да, на которого можно положиться. Поэтому давай так, если тебе тема денег интересна, мы с тобой запланируем звонок. Если ты видишь, что тебе, ну, не очень интересно, то не будем планировать. Потому что есть хорошие вакансии, то есть меня попросили просто найти своих людей, на кого можно положиться. Все. Понимаешь, да? А какие вакансии? Вечером расскажу, сейчас нет времени, рабочее время. Вечером все расскажу. По скайпу спокойно обсудим. То есть, как бы мысль понимаешь, да? Ну вот, отлично. Самое последнее возражение, если он говорит, слушай, это сетевой маркетинг или там это MLM бизнес. Или что Или он говорит, это пирамида. Для многих пирамиды и сетевой маркетинг одно и то же. Они не понимают, где пирамида, где сетевой маркетинг. Потому что никогда не вникали, не изучали. Если он спрашивает, это сетевой маркетинг, ответ очень простой. Это не то, что ты думаешь. Потому что то, что человек думает, и то, что делаем мы конкретно, как мы работаем, это совершенно две разные вещи, как день и как ночь. Понимаешь, да? Поэтому... Конкретно обрубаем. Это не то, что ты думаешь. Все. Дальше он уже увидит все остальное. Ну, в процессе. Так, хорошо. В принципе, пометочки себе поставила, записала, да? Окей. Теперь смотри, потренируемся. Вот этот же скрипт. Ты его также открывай. Он у тебя открылся сейчас перед глазами на форсаже, да? Вот, смотри. Теперь сделаем так. Как будто, сделаем так, как будто бы я тебе звоню. Ты берешь телефон, отвечаешь, ты услышишь там интонацию, паузы, где что. А потом как будто ты мне звонишь. Просто отрепетируем, да? <смех> Смотри, давай, как будто бы я тебе звоню. Э, Эрика, здравствуй. Это Дмитрий Препелицем звонит. Узнала? Ага. Я вот буквально на пару минут звоню, вот по делу. Ну, ты на меня произвела впечатление как такого надежного человека. Я почему говорю, что произвела впечатление? Потому что если ты человеком вдруг относительно недавно знакома, да, то это, это можно комбинировать. Главное, чтобы комплимент был к нему адресован. Я, ну, ты, ты произвела на меня впечатление как такого как надежного человека. Не знаю, слышала ты, не слышала. Я сейчас занимаюсь новым перспективным бизнесом, направлением. Тебе на сегодняшний день вообще тема денег актуальна? Интересно? Интересно, да? А, а... Спрашивай. Ну вот, а что именно? Спрашивай, спрашивай. Смотри, значит, мы сейчас вот новое направление выводим на Европу, то есть, ну, очень крупный бизнес, да, из Штатов. И там много разных вакансий есть. Значит, мы с тобой вечерком созвонимся, я тебе все расскажу по скайпу. Сейчас рабочее время, ну, нету времени просто долго все это обсуждать. Ты скайпом пользуешься, да? Ага, ну вот, смотри ты мне сейчас после разговора смс-очкой скайп свой скинешь. Значит, и мы с тобой сейчас запланируем время, во сколько созвонимся. Значит, допустим, вечерком там в 7 часов. Нормально тебе будет? Нормально. Хорошо. Календарем каким-нибудь пользуешься или как ты вообще? Не пользуешься. Но все равно ты запиши себе тогда, да, что вечерком там в 7 часов мы с тобой на скайпе свяжемся. часто мне смс пришлешь. В принципе, все. То есть сейчас особо уже долго э, не могу э, говорить, вечерком созвонимся, там уже ну, подробнее пообщаемся. Вот. Тогда до вечера, и сейчас смс-ку от тебя жду со скайпом. Ага, ну все, отлично, договорились. Вот. Ну вот, видишь, то есть я это сделал так чуть-чуть своими словами, но придерживаясь концепции, да? Да, легко. Легко, легко, на самом деле, очень легко. Поэтому, ну, да, теперь ты и попробуй. Я тебе тоже буду каверзные вопросы задавать. Давай. Ну как удобно, да, как удобно. Ага. Мне, да, короче, звони и говори мне. Также прорепетируем, только в обратную сторону. Ну да, давай, давай, говори мне. Меняемся, меняемся ролями. Ага. По скрипту советую тебе сначала по скрипту. Когда уже под тогда уже можешь своими словами. А первично я рекомендую текст держать перед глазами. Минут. ага да, так привет привет да хорошо скажи своими словами но ну, чтобы э, мысль оставалась такая же да то есть чтобы концепция оставалась словами э, такая же именно Тезисы, да, то есть сначала ты, э, давай тезисы запишем. Значит, первое, ты говоришь, представляешься, говоришь, что я ненадолго звоню по делу, и спрашиваешь, узнал ли тебя человек. Это первое, это такой тезис, да, можешь записать теперь в Вот, второе, э, комплимент, э, значит, и ты говоришь, что, ну, помню, я не знаю, слышал ты или нет, я сейчас одним очень таким, ну, перспективным направлением занимаюсь. Мы спрашиваем, ну, ему вообще как? Тема денег сегодня интересна вообще, актуальна для него? То есть это тезисно, ты можешь своими словами сказать. А, значит, все. Дальше мы его выводим на скайп, звонок и говорим то время, которое тебе удобно. Но, но Время у тебя должно быть записано в тетрадке перед глазами, и на сегодняшний день все времена, буквально по 30 минут в столбик, и на завтрашний день, и на послезавтрашний, чтобы ты видела сразу одним взглядом, на какое время ты можешь ему дать. Если это тетрадки нету перед глазами, ты запутаешься, назначишь на то время, понимаешь, где, например, ты не занята, где ты занята, или где меня не будет рядом, потому что я же тебе сначала должен помочь на первом этапе да, освоить все это. То есть назначаем время ему, тоже пишем тезисно, да, и спрашиваем, пользуется ли он календарем или нет. Соответственно, говорим, что у тебя тоже плотный график, чтобы он записался. Давай, давай. И после этого берем скайп, берем его скайп. Вот. А возражение, когда он будет говорить, ты должна это помнить, как на них отвечать, да, то есть, ну, тоже в скрипте имеется. Так, окей. Да-да. Угу. Угу. Привет. Привет. привет. Да, привет, привет. Узнал, привет. Она не ага. Она не так. Не знаю, Я понимаю, да. Я Хоч... который... <связывая> <связываем> а -а -а, тема денег интересна, но хочу предложить это не очень хорошо. Потому что хочу предложить, э ты не предлагаешь, но ты выбира выбираешь, вот это важно. Подбираешь как бы человека, вот, но не предлагаешь. Потому что когда мы им что-то предлагаем, они занимают <связываем> позицию, хочу я или не хочу. А когда ты выбираешь, то они это чувствуют и по-другому реагируют. О. Угу. Так, хорошо. Не знаю, слышал ты или нет. Угу. Не знаю, слышал ты или нет. Угу. Я сейчас занимаюсь полностью темным направлением. Угу. Как тебе тема делать интересно? как тебе тема денег интересна. Ну вообще да. Слушай, а что за направление? У меня сейчас нет времени. Давай тогда поставь позвонить и поптаемся. Давай. Хорошо, давай, да. А, смотри, единственное, конечно, было бы удобнее не по скайпу, а, например, там через WhatsApp. По скайпу удобнее, там демонстрация экрана. А, давай, давай, давай, давай. Ну хорошо. Когда тебе, тебе будет удобно тогда сегодня вечером. А, нет, я не предлагаю. Нет. Давай тогда вечерком созвонимся, когда тебе будет удобно? А, ты знаешь, да, ты лучше не говори, когда тебе будет удобно, а ты говори, когда когда у тебя времени есть, да. Ага. Вот как мы с тобой запланировали? 6 часов там, да, или 7, во сколько мы там вечером запланировали? Мы с тобой сегодня с 6.30 людей принимаем, да. 6.30. Угу. а, это да. Давай тогда позвоним. Угу. Да, да, да, да, да. Слушай, в 6.30 не могу, а, допустим, а если позже? Ну, позже... ну давай, давай, давай, хорошо. А, окей, да. Смотри, Эрика, все молодец, хорошо. Как ты думаешь, вот с твоих слов, когда будут люди слышать, естественнее, что ты занимаешься новым перспективным направлением, или, может быть, сказать, что мне предложили сейчас очень перспективную долж должность? Или... Mm -hmm. я -то, да? да, то есть, чтобы это естественно выглядело в, гла в глазах твоего окружения, допустим, да? Потому что если должность, то, значит, я -то да, это может быть, что ты куда-то устроилась, но ты же можешь и на, домашнем, э на домашней работе, ну, удаленная занятость. Я направлением, направление, да, то есть это, да, угу. команду, это не надо, да, ну, да, это новым перспективным направлением, в принципе, достаточно, если уже подробнее докапывается, можно сказать, ну, например, я бы сказал бы, сейчас вот, допустим, мы выводим очень крупную компанию сюда, в Европу, значит, и в Европу, в СНГ, в Россию, там, ну, и, в принципе, вот на эту тему с тобой поговорим, может быть, там, где-то, Найдем какие-то точки общие. Все? Понимаешь? То есть, чтобы у него какие-то общие представления были. А если у, у меня есть два человека, которые не работают, да? Uh -huh. Вряд ли им вечером это удобно. Удобно, потому что все приходят с работы, с это можно будет их ну лучше первично на вечер, потому что там будут другие люди тоже подряд. То есть, в принципе, чтобы. То есть им не очень удобно будет, да? Не, ну, наверное, может, и удобно, я же не да, в том-то и дело. Спроси. Да, спроси. Ну, ты знаешь, тогда ты скажи, что, слушай, давай я тогда попозже перезвоню, уточню, как у меня, со временем и перезвоню. Потому что э -э теоретически можно, но, но пока наш приоритет назначить вечер, потому что вечер будут люди подряд идти, и мне тебе нужно показать, как по системе работать, чтобы ты поняла. Когда ты уже их сможешь самостоятельно заводить на шаги, тогда ты уже сможешь там и днем применять, понимаешь, и утром. Вот. А пока вечернее используем время. Вот. Ну, видишь, нормально у тебя, хорошо получается, молодец. В принципе. Ничего-ничего, отрепетируешь. Смотри, теперь давай сделаем так. текст, э, Скрипт перед глазами держи, э, открой Трелло, список контактов, и посмотри, кто у тебя в Trello, и, допустим, Попробуем кому-нибудь сделать звоночек по скрипту. И на сегодня на 6.30 предложить такой же скайп-звонок. Ну вот, у меня первая линга. Угу. Ну, вот она, она не работает, но она должна. То есть она может сейчас заняться, будет там Нормально, нормально. Главное запланировать звонок. Да, то есть звони, понимаешь, вот я тебе расскажу, как говорить. Говори можешь своими словами, но ну, чтобы это естественно звучало, но при этом придерживаясь общей концепции, которую я тебе рассказал. То есть тезисно, да, придерживаться. Где-то можешь по скрипту, где-то своими словами. Все, несколько звоночков сделаешь, руку набьешь. Очень легко. Да, да, да, конечно. Просто скрипт перед глазами открой, возьми телефон, только смотри как. Возьми телефон и звони с громкой связи. То есть включи громкую связь, чтобы я слышал, я в этот момент не буду говорить, но после звонка мы сможем подробно разобрать вот этот твой разговор, который ты будешь делать. Это очень важно, чтобы я тебе мог обратную связь дать, чтобы я и ее слышал, и тебя слышал. И когда ты уже назначишь встречу, мы разберем твой звоночек.